Наличие интернета в жизни обычного человека означает не только доступ к различным знаниям и развлечениям. Он также дает отличную возможность для заработка. В любом деле, главное правильный подход и соответствующие знания. Интернет не является исключением. Я нашел стопроцентный способ заработка. Уверен, он вам понравится. Добро пожаловать на мой сайт. Меня зовут Игнат Шмагун. Я специалист по продажам в интернете. Мой бизнес – это интернет. Поделюсь немного своей историей. Я являюсь IT-специалистом. У меня высшее образование в сфере компьютерных технологий. Бизнесом в интернете я начал заниматься еще в университете. По окончании учебы у меня не было проблем с поиском рабочего места, так как я уже работал на себя. За два последних года у меня получилось заработать в интернете более 6 миллионов рублей. Помню, вначале я решил уйти от простой мысли – я знал, что на Западе в интернете покупают больше, чем в России. Но также я понимал, что со временем мы догоним Запад, и денег в русскоязычном интернете будет больше. Я решил начать работать в этом направлении. Через некоторое время я обнаружил, что уже тогда люди в интернете в России зарабатывают большие деньги. Просто это было не так афишировано. Сейчас в интернете зарабатывают на таких вещах, на которых я бы даже не подумал, что можно заработать. Человеческая изобретательность не знает границ. На данный момент я знаю, как сделать автоматические продажи, которые не будут требовать вашего участия. Я создал полноценный бизнес и сделал из него обучающий курс. Я прекрасно понимаю, что возможно вы покупали курсы, которые оказались пустышками. Дайте угадаю, наверняка проблема была в том, что система заработка, которую предлагал автор, оказалась нерабочей. Он не смог донести до вас нужную мысль, потому что просто сам не знает, как зарабатывать. Я не говорю, что все курсы в интернете плохие, но 90% точно плохие. Я посмотрел уйму курсов и знаете, их основная проблема даже не в том, что они не работают, а в том, что автор не может нормально объяснить, как зарабатывать. Остаются очень много неясных моментов. Эта проблема является фундаментальной в обучении. Моя модель уникальна тем, что она рабочая на все 100%. Эта система заработка активно используется на Западе и во всей Европе. Если вы ищете заработок без вложений, то вы нашли то, что нужно. Так в чем состоит суть заработка? Итак, перейдем сразу к делу. Суть заработка по моей системе заключается в продаже товаров через одностраничные сайты. Но не спешите сразу пугаться, потому что мой метод заработка отличается от прочих подобных методов прежде всего тем, что разобраться в нем крайне просто. И самое главное, закупать товары вам не придется. Чтобы было более понятно, я скажу, чтобы сделать примерно вот такой сайт, вам нужно будет потратить один день. Ну или в крайнем случае два. Никаких кодов, никаких баз данных и прочих сложных слов вам не понадобится. Буквально за несколько кликов и не тратя денег, и я покажу вам, как это сделать. Вот, и этот сайт будет находиться в интернете. К нему даже притрагиваться не нужно. Люди сами будут заходить на этот сайт и покупать товары без вашего участия на автомате, а деньги тем временем будут переводиться на ваш счет. Как видите, система работает на полном автомате, и как настроить эту систему, чтобы она приносила постоянный и стабильный доход, будет показано в курсе, подробно и на конкретных примерах. Итак, а теперь я покажу вам сам заработок. Каждый мой вечер начинается с того, что я захожу в почту и смотрю письма. И это занятие доставляет мне особое удовольствие, и сейчас вы узнаете почему. Эти письма приходят автоматически, сразу после того, как клиент на моем сайте оформил заказ. Если мы откроем одну из них, ну давайте, например, последние то увидим, что некий посетитель моего сайта какого как, то числа, такого-то месяца оформил заказ товара. Товар «Мягкая игрушка злой медведь». И на мой счет было переведено 1700 рублей. Вот, и как видите, такие письма приходят не ежедневно в большом количестве. В письме было сказано, что 1700 рублей было переведено на мой счет. Давайте сейчас это и проверим. Заходим в сервис Робокасса. Это сервис, через который осуществляется прием платежей на сайте. Итак, вот общая сумма. Общая сумма, конечно, больше, потому что я со вчерашнего дня деньги не выводил. Но мы можем посмотреть в истории. Заходим в операции. И видим, что сегодня в 19.26 был заказ. Заказали именно мягкую игрушку. Итак, как вы уже поняли, после оформления заказа деньги напрямую от клиента переводятся в сервис приема платежей. Откуда вы можете вывести их в любое время. Либо на банковскую карту, либо на электронный кошелек. Делается это все очень просто. Заходим в пункт «Вывод средств» в разделе «Финансы». И нажимаем на зеленую кнопку «Создать». Это все. Деньги мгновенно переводятся. У меня настроен вывод на Киви кошелек, поэтому я захожу в него. И вижу, что сегодня мой кошелек был пополнен. Пополнен ровно на ту сумму, которую я вывел из робокасса. Я исходил из самого перспективного направления бизнеса и интернет-коммерции а именно из продаж. Работа по моей системе – это автоматические продажи, которые не требуют активного участия. Огромный плюс этой методики в том, что вы можете настроить 3 или 5 таких систем. На данный момент у меня в автоматическом режиме работает 8 таких систем. Что входит в состав курса? Первое – это сама система, приносящая доход. Второе – видеоматериалы, подробно объясняющие как настроить систему. И третье – техническая поддержка. Кстати, результаты того, сколько я зарабатываю, есть внизу на сайте. Когда закончится видео, если вам интересно, можете посмотреть. Также я обеспечиваю техническую поддержку. Вы можете написать мне ВКонтакте или на почту и рассчитывать на быстрый ответ. Я регулярно проверяю почту, это моя работа. Поймите самое главное, моя система прошла тестирование на группе моих учеников, которые до сих пор показывают результаты. Итак, что вы получаете? Первое – это бизнес под ключ, второе – видеоматериалы, как настроить его, и третье – техническую поддержку. Я принципиально сторонник того, что нужно создавать не одну систему заработка, а несколько. Очевидно, что чем больше прибыль, тем лучше. Именно поэтому я отдельно выделил эту тему в курсе, объяснив, как все это можно сделать. Согласитесь, сложно найти подобную систему за такие деньги. Я не стремлюсь заработать на продаже этой системы, но дать ее за бесплатно было бы не совсем правильно. Потому что бесплатное всегда ассоциируется с некачественным и не ценится людьми. Моя система это мой многолетний опыт работы и я хочу чтобы его ценили. Кстати, остерегайтесь мошенников. Курс можно приобрести только на официальном сайте сделайшаг.ру Обязательно посмотрите отзывы на моем сайте. Идея разместить их пришла не мне самому. Ученики сами захотели рассказать об этом. Я решил дать им эту возможность. Если вы продолжаете думать, получится у вас или нет, то спешу успокоить вас. У меня стопроцентная гарантия возврата средств, если вы так боитесь за свои деньги. Ведь инвестируя свои средства, вы инвестируете их в свое будущее. Это будущее наступит скорее, чем вам может показаться. Уже через месяц вы сможете начать исполнять свои мечты. В общем, выбор за вами. Изучайте сайт, оформляйте заказ. И все, начинаем работать и зарабатывать. На этом все. С вами был Игнаш Магун. Удачи вам в ваших начинаниях!